Всех приветствую на нашем канале. В прошлом видео мы показали, как производим замену заднего левого крыла на автомобиле Lexus ES. Ссылку на видео я оставлю ниже в описании. И в связи с тем, что процесс был показан не очень подробно, возникли некоторые вопросы, на которые мы хотим ответить в этом видеоролике и показать подробно весь процесс. Прошлое видео вызвало массу вопросов о. По... Поводу сварки лицевых панелей с помощью кромочника и лужения. Хочу этим видео ответить на большинство ваших вопросов, но объяснить, почему мы так делаем. Так, у нас имеются две панели. Их необходимо срастить. Для того, чтобы срастить панели, необходимо будет сделать какой-то нахлёст этих панелей так мы выбираем на хвост первоначально я сейчас покажу как мы обрабатываем металл мы берем вот такой ролок абразивный фибра Значит, он не режет металл но снимает ЛКП для того чтобы не ослаблять металл вместе с варки, мы не пользуемся ролоками с абразивом с таким мы берем мягкие роллоки Вы видите, что э, легко обрабатывается металл, не повреждается, не стачиваются кромки и убирается при этом лаготкрасочное покрытие. Риска, образующаяся при данном шлифовании, соответствует примерно абразиву на экстрензиковой машинке P180. В принципе, как говорит производитель, вот по этой риске уже можно шпаклевать. Она не просядет, не появится. Так, следующим этапом нам надо совместить плоскости, значит, э, для этого надо сделать нахлёст одной на другую. Какой нахлёст мы выбираем? Мы используем вот такой вот Значит, Они бывают ручные, бывают пневматические. У нас пневматический. Глубина закусывания вот такая. Значит, сейчас я вам покажу, как мы делаем вальцуем кромку. Для того, чтобы завальсовать металл на углах, делаем неглубокие надрезы. Чтобы кромка получилась ровная, можно пройтись пару раз. Пройти между 20 кадра. Так, как я делал так? Делаем так. образом мы подготавливаем поверхность для чего мы это делаем мы не ставим косынок изнутри можно сделать здесь отверстие дыроколом на одной и на второй детали подложить пластину под них и проварить по одной детали по другой в принципе будет что-то близкое к данному но значит все мы знаем что при определенной температуре и влажности воздуха на металле образуется конденсат, так называемая точка росы. Ну, грубо говоря, это зависит от температуры и влажности воздуха. Вечерами выпадает конденсат на автомобиль. Это бывает при температуре примерно 12-14 градусов. Этот конденсат скапливается как на лицевой поверхности, так и на внутренней. Если у нас здесь стоит косынка, конденсат, стекая, попадает под косынку и в местах точечных сварок, там, где термообработка металла, произошла происходит повышенная коррозия. В нашем случае мы накладываем шов так, чтобы стекая конденсат уходил вниз. Здесь нету разрыва, как бывает на косынке. То есть, э, при примерке деталей надо делать запас вот на эту ширину бортика. То есть, потом мы приставляем металл схватываем его как надо ли точками или чем-то и провариваем шов получается очень аккуратный сейчас я вам покажу на обратной стороне этого опрессовывателя есть дырокол то есть мы делаем следующую инфрацию. величина ступенька вот это соответствует толщине металла и когда мы вставляем два элемента то они полностью встают за заподлицо. То есть, видно, что один элемент не выступает за кромки другого. То есть, получается очень точное соединение. С этой стороны стекающий конденсат уходит у нас вниз. Мы здесь обрабатываем. Если изнутри приварить просто пластину, то затекающая под нее влага, особенно зимой, когда она будет замерзать-отмерзать, она будет пытаться оторвать эту пластину. При этом на антикоре появятся трещины, в которые тоже попадет вода, и процесс коррозии ускорится. еще раз хочу подчеркнуть, что при такой технологии сварки вода не затекает сверху в шов. Она протекает мимо. И сейчас произведем сварку. Для того, чтобы получить качественную сварку, необходимы три основные условия. Это чистый металл, хорошая масса и плотно прилегающая поверхности. Поэтому сначала нужно проваривать точки плотно прилегающие, затем если не удается прижать металлым нажатием возле отверстия, то конусным молоточком простучать кромки отверстий. Все, произвели сварку точечную. Сейчас защищаем. Для этого мы одеваем абразивный круг. С абразивностью 150, можно 36, по взять. провар получился сквозной, то есть проварился эта сторона металла, то есть провар полностью на всю глубину. С лицевой стороны в принципе, ну как бы сварки сильно не видно, но есть шов. И если этот шов сейчас заполнить эпоксидной шпаклевкой, полиэфирной шпаклевкой или шпаклевкой со стекловолокном, полиэфиркой. Вот эта резкая грань просядет в любом случае. Это дело времени. Неделя, две, три, месяц. Но у вас вот этот шов просядет всегда. Нету материала полиэфирного там какого-то, я не знаю, эпоксидного, который не просядет. Олово, заполняя вот эту ямку, оно не сядет никогда. Его молекулярная решетка уже будет такая, как когда оно остынет. Если мы варим точками, реально вот эту плоскость не ведет. Как мы только начинаем тянуть сплошняком шов, у нас сразу же начинает коробить металл, он уходит весь как попало. Если варить короткими отрезками, давать остывать металлу, то на местах замков ну, вероятнее всего появится все равно какая-то микрот... как она сказать Кратер, микрократер, там не провар маленький возможен, так? И из него рано или поздно отсюда всегда пойдет конденсат. То есть вот этот шов заизолировать шпаклевкой не удастся никогда. Заварить его так, как Трубы варят под воду, но ну, тоже нереально на тонком железе. Все равно где-то вылезет пузырек. А когда на стойке вылезет хотя бы один пузырек, а стойка длинная, там, предположим, ну это будет переделка всей стойки. Зачем рисковать? За более чем 20-летний период работы мы испробовали массу всевозможных эпоксидных, полимерных клеев, шпатлевок всевозможных. И тем не менее, если есть вот одни из них, предположим, клей для панелей. Очень прочный клей. На него приклеивают крыши, на него приклеивают арки при необходимости. Все это держится. И держится очень прочно. Есть клей-шпатлевка. Хенкель, Специально для шпатлевания сложных мест. То есть и он хорошо держит, и классно работает. Но если вы пытаетесь им замазать какую-то резкую границу, вот такую, он в любом случае на ней просядет и через какое-то время особенно на черном автомобиле эта граница прорисуется в любом случае будет видна как в зеркале допустим у вас есть сплошной шов по металлу вы его, его зачищаете вы его зачистили если у него осталось хотя бы Чуть-чуть вот такой кромки Острой Недопиленной Эта кромка просядет всегда Так же как любой скол на капоте Просто же не разогнанный машинкой Даст всегда просадку Эта точка будет видна То есть у вас слишком много условий Если вы Проварите без дырок Если вы сошлифуете шов до конца Если не поведет металл То все будет хорошо Но слишком много если Проще, Проще значительно сделать шов Да, его затягивает Немножечко при сварке Я вам сейчас покажу Вот видите, да? Есть небольшой зазорчик, его затянуло Но этот зазорчик нам как раз нужен для того Чтобы заполнить его оловом После того, как мы заполним вот этот зазор оловом Минимально минимально, Полтора миллиметра мм олова У нас увеличивается Во-первых, прочность шва Во-вторых, отсюда уже никогда не полезет ржавчина Потому что олово не ржавеет, к счастью. Ну, и все будет очень красиво. Сейчас я вам покажу. <музыка> ага. Для пущей надежности можно поставить несколько точек по кромке металла, чтобы она не расходилась, потому что сварная точка была чуть-чуть в стороне. Вот. и сейчас я их зашлифую теперь кромка держится прочно между точками которые были сделаны у нас в плоскость металла здесь мы проварили по кромочке защищаем Вот с этого места на прошлом видео мы показали процесс служения, опустив все предыдущие операции. И поэтому у многих возник вопрос, почему вы варите детали в стык и просто точками. Данная технология не требует высокого профессионализма от сварщика, ну и очень качественного сварочного аппарата, так как проварить электрозаклепки очень просто ну и прихватить такими с прихватками край шва тоже не представляет никакой проблемы заварить сплошным швом так чтобы не потянуло металл дать кусочкам от остыть сделать хороший замок пройти дальше опять дать остыть сделать хороший замок это нужен профессионал высокого класса чтобы он сделал так чтобы это не повело либо тиговская сварка хотя и там ведет тоже Еще раз покажу, когда мы делаем провар шва точками, а потом фиксируем шов, кромочку еще отдельно, металл немножко подтягивает, не ведет всю плоскость, но чуть-чуть подтягивает металл в шов, то, что нам и надо. Мы получаем вот такой вот результат, как раз ложбинку, порядка миллиметра для заполнения уловом. Вот она по плоскости будет заполняться. Чтобы заполнить ее кто-то скажет что это дедовский метод да действительно это, наверное, это дедовский метод но раньше не было э, таких паст горелок газовых маленьких был автоген была ортофосфорная кислота и люди мучились пытаясь залудить металл это очень сложно действительно никто сейчас не хочет этим заниматься, знает трудоемкость процесса. В данный момент существуют лудильные пасты, содержащие в себе уже припой. Они элементарно залуживают металл без всяких проблем. Это не доставляет никаких трудностей, не требует никакой квалификации. Это может сделать каждый. Все, начало. Намазываем лудильной пастой. Угу. Зажигаем горелочку. Оставляем небольшое пламя. Берем вот бумажную тряпку какую-нибудь, только не синтетику. Нагреваем металл до 200-250 градусов примерно. Мы видим, олово начинает плавиться под металлом. Мы быстренько протираем тряпочкой это место опять нагреваем небольшую зону опять плавит олово опять протираем тряпочкой опять нагреваем небольшую зону опять клавится опять протираем тряпочки и так до конца шва видите, что он прекрасно плавится, не ведя при этом металл. Все, наш шов подготовлен к погружению. Это заняло несколько секунд. Для того, чтобы залудить шов, необходима лопатка деревянная, любой формы, смотря какой шов, какая ширина. Ее надо пропитать пчелиным воском, просто из сот там я не знаю где там эти. Вот обычный расплавленный пчелиный воск. Любого пасечника можно взять его. Опять ставим небольшое пламя на горелке. И начинаем. Греем сначала пруток. Нагреваем пруток, а потом греем металл и нагреваем пруток, для того чтобы металл сильно не повело. Намазываем пруток, нагреваем до состояния примерно пластилина. Не надо перегревать его сильно. И берем и размазываем ровненько, ровненько, ровненько. Это олова. Ровненько, ровненько. в обратную сторону, куда хотите. Вы видите, что процесс не сложнее обычного шпатлевания. Для того, чтобы на кромках убедиться, что олово прилипло к металлу хорошо, можно чуть-чуть поднагреть его, буквально до момента спекания, чтобы не было холодной пайки. Чуть-чуть вот оно начало растекаться, все, оно там уже пропиталось и везде впаялось. Процесс лужения шва закончен. Он занимает времени не больше, чем обычное шпатлевание. Дальше в дело идет кузовной рубанок, он выглядит примерно вот так. Здесь есть стяжка, которой можно регулировать натяжение и делать его либо вогнутым, либо выпуклым. Суровые белорусские пацаны его сломали, поэтому будем работать вот таким же рубанком, вот с таким лязевым. Одевается такое лезвие, Когда он новый и острый, он лежит... этот самый, припой не хуже, чем восьмидесятка режет эпоксидную шпаклевку, но ну, этот уже убитый в хлам, поэтому он не очень показательно, но реально вылово шлифуется очень легко. Сейчас мы его штихоним. Так как напильник у нас сломан, я вам покажу, как обрабатывает абразив P80 олова. Вы видите, что мы получили слой олова только на ширине шва, который ну, был провален, я вам показывал. То есть сейчас шов абсолютно ровный. Вся ложбинка уловом завалена. Если бы сейчас здесь была небольшая мягкая ложбинка, вот зашпаклевав уже ее, мы здесь не получим никаких просадок. На плавных изгибах шпаклевка работает прекрасно, но резкие кромки вот такие вот заваленные шпаклевкой, они всегда вылезут у вас с полами. Поэтому подытоживая наш вариант кстати можно попробовать вот я вам ну, тут я не, не показательно не покажу но понятно что сломать этот шов очень сложно зашпаклеванный шов при деформациях через месяца два-три когда эпоксидный клей станет более хрупким легко может треснуть олово не треснет никогда оно вынесет любые нагрузки любые кручения кузова то есть здесь уже ну, не будет никаких дефектов подытоживая этот ролик я могу сказать что значит а, опрессовывателем можно подлезть в любые ну, 80% труднодоступных мест так как там вращается голова если там подлезть невозможно мы делаем э, загиб кромки ручным опрессовывателем он более менее габаритный если невозможно подлезть им, но есть вот такие клещи, которые переточены так же точно как опрессовывают или со ступенькой. Сделана ступенька. Где-то в какие-то труднодоступные места можно подлезть клещами там и поджать эту кромку так же точно. То есть сделать на ней ступеньку там. Способов существует масса. Ну, можно это сделать аккуратнее там. то есть вот опрессовать металл аккуратнее конечно тут я в попыхах все это делаю И реально ну то есть способов много можно сделать по разному подытоживаю видео хочу сказать что э, вот такая ступенька значительно лучше чем косынка потому что стекая конденсат не попадает под шов шов мы делаем всегда в сторону стекания конденсата по конденсату значит э, дальше. Сварка точками шва через отверстие электрозаклепка не требует высокой квалификации профессиональной такой сварщика, именно сварщика, не кузовщика, а сварщика. Э -э сваривание шва точками тоже не требует никакой квалификации. Металл лудильной пастой прекрасно лудится, прекрасно лудится. Элементарно наносится припой на любые вертикальные, горизонтальные, наклонные плоскости. Легко шлифуется, получается шов, который прогнить фактически здесь не может никогда, здесь полтора миллиметра олова. Олова не прогниет на такую глубину никогда. Любая шпаклевка, если осталась пора в сварочном шве, любая шпаклевка надуется через полгода пузырем и ваша работа пойдет на смарку. Вам придется перекрашивать заднее крыло, перекрашивать стойку, перекрашивать элемент. То есть, Ну и соответственно упадет ваш престиж Я много работал всевозможными модными клеями, модными шпаклевками Идем на волне, то есть что-то новое появляется, пробуем Но, как показала практика, я не выдумал этот способ Я его тоже нашел в интернете Как показала практика, это самое надежное, что существует на сегодняшний день Самое надежное и самое простое Вот я вырезал фрагмент, чтобы его можно было гнуть и вот я его согнул. Я думаю, что шпаклевка здесь бы давно треснула уже. Но головы никогда. То есть здесь получается монолит не хуже, чем сам металл. Если бы здесь была шпаклевка, ее бы уже не было, она бы треснула. Вы видите, что на всем элементе шов, выполненный по данной технологии, является самым прочным местом. И металл удается согнуть только рядом. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, вставляйте комментарии. Все, до встречи!